Уголь, газ, ядерное топливо и нефть – это то, что мы привыкли использовать в качестве энергии. Однако использование скопаемых видов топлива приводит к масштабным, серьезным и необратимым последствиям во всем мире. Не секрет, что в стране большое количество вредных производств. Несмотря на все мероприятия по охране окружающей среды, выбросы разрушают озоновый слой, ну а в атмосфере увеличивается содержание парникового газа. Это, конечно же, негативно влияет на экологию нашей страны. Сегодня мы вместе с экспертами попробуем разобраться, как же лучше приспособить экономику последствиям изменения климата. Говорят, что экология страны – это прежде всего отражение чистоты и порядка дома каждого ее гражданина. Именно поэтому экология начинается с каждого человека в отдельности, с его взгляда на свой дом и окружающий мир. Хоть промышленность является основным источником экологических катаклизмов, тем не менее в мире все же нашли зеленые страны, подающие замечательный пример своим соседям. Это Словения. Самая зеленая страна Центральной Европы. На ее территории находятся Альпы, Динарское Нагорье, Плата Карст, Адриатическое море. Более половины страны занимают дубовые, хвойные леса и альпийские луга. Швеция. Одна из самых экологически чистых стран Северной Европы. В Исландии самые чистые реки, озера и океан. Финляндия – страна с самой благоприятной экологической ситуацией в мире. В этих странах запрещена вырубка лесов. Больше половины автомобилей, приобретаемых здесь, носят приставку «Электро». Страны полностью перешли на вторичную переработку сырья. Политика государства направлена на то, чтобы сохранить окружающую среду. Мы – люди, причиняем нашей родной планете непоправимый вред. И не существует никого, кто бы своим волевым решением навел на непорядок. И мы, кажется, медленно, но уверенно начинаем это понимать. Все больше и больше стран принимают хоть какие-то действия, направленные на сохранение окружающей среды. Перенимая опыт других стран, с уверенностью можно сказать, что Кыргызстан готов перейти на зеленые рельсы. Зеленая экономика на самом деле это наследие наших предков. Потому что наши предки жили именно в гармонии с природой. Наши предки бережно относились к окружающей среде. Для них вода, лес, ледники, горы являлись священными. И вот это все еще есть в нашей крови. И зеленая экономика это не что-то, которое что-то новое для нашего народа. Это на самом деле хорошо забытое старое. Защита озонного слоя атмосферы – одна из наиболее важных задач, стоящая перед экологами всего мира. Его истощение стало, можно сказать, угрозой жизни на Земле. Прямыми разрушителями озона являются такие химические элементы, как хлор и бром. По данным экспертов, за последние 30 лет из-за резкого роста выброса этих веществ в атмосферу, оболочка озонного слоя Земли уменьшилась на 10%. По расчетам ученых, в случае потери атмосферы еще 40% озона – все живое на планете окажется беззащитным перед смертоносным воздействием ультрафиолетового излучения. По этой причине охрана озонного слоя отнесена к глобальным проблемам человечества. В первую очередь эта программа позволит развиваться в нашей экономике, не нанося вреда окружающей среде, потому что для Кыргызстана экосистемы это крайне важная сфера, потому что 50 процентов водных ресурсов страны формируется вернее 50 процентов водных ресурсов региона, в наших горах. Энергоэффективность, утилизации отходов, сохранение биоразнообразия природных ресурсов, внедрение возобновляемых источников энергии, экотуризм, чистый транспорт, забота об экологии – это и есть зеленая экономика. Переход на нее Кыргызстан начал еще в 2017 году. За это время было проделано немало работы. Страна взяла на себя ряд обязательств по международным соглашениям, активно внедряя чистые технологии и сотрудничая с международными организациями. Все это требование времени, ведь человечество столкнулось с глобальными вызовами, такими как изменение климата. Хотя бы не использовать пластиковый пакет. То есть в силах каждого потребителя, придя в магазин, просто не взять не купить пластиковый пакет, а принести с собой сумку. Тогда сократится производство пластикового пакета, соответственно, наша с вами родина будет чище. Кыргызстан ставит перед собой задачу вырабатывать 50% зеленой энергии. К достижению амбициозной цели способствуют и отечественной разработки. В стране немало новаторов, которые предлагают самые разнообразные проекты. Для генерации используются энергии солнца, ветра или воды. Разрабатываются биогазовые установки, которые производят газ и электричество из органических отходов. Десятки и даже сотни технологий сегодня становятся востребованными и жизнеспособными. Республика, присоединившись к вот этому большому, большой вот этой программе, Page называется, это вот ООНовские различные организации, они вот именно создали вот это направление по зеленой экономике. И сегодня мы должны понимать, что мы должны соответствовать, то есть вся наша экономика, и мы должны именно подходить с этой точки зрения, то есть очень бережное отношение к своей природе, в тот же момент обеспечение рабочими местами населения и в тот же момент устойчивое развитие экономики. В первую очередь зеленая экономика даст Кыргызстану выйти на новый уровень, а также позволит сохранить все наши природные ресурсы, отмечают эксперты по экономике. По их словам, для ее внедрения требуется длительное время, слаженная совместная работа госорганов, общества и бизнес-сообществ. Китай очень активно в этом направлении продвигается, у него был очень активный, сильный экономический рост. Ну, даже такая большая страна э, с такими ресурсами понимает, что дальше развиваться вот, в нынешней коричневой экономике э, просто невозможно, и они уже чувствуют замедление экономики. Почему многие страны начинают переходить на совсем другой, э, э, другие подходы к экономике? Зеленая экономика, она учитывает вопросы экономики, социального развития и экологии. Зеленая экономика создаст отрасли, которые будут увеличивать природный капитал земли и уменьшать экологические угрозы и риски. Как говорят эксперты, тех, кто не верит в зеленую экономику, ждет серое будущее. Безусловно, проблемы экологии должны решаться комплексно и масштабно. И только бережно относясь к окружающей среде, мы сможем внести свою лепту в это важное, но очень сложное дело.